Современная притча «Недовольные люди». Попал человек в рай. Смотрит, а там все люди ходят радостные, счастливые, открытые, доброжелательные. А вокруг все как в обычной жизни. Походил он, погулял, понравилось. И говорит Архангелу. А можно посмотреть, что такое ад. Хоть одним глазком. «Хорошо, пойдем, покажу». Приходят они в ад. Человек смотрит, а там вроде бы на первый взгляд все так же, как в раю, та же обычная жизнь, только люди все злые, обиженные, видно, что плохо им тут. Он спрашивает у Архангела. Тут же все вроде так же, как и в раю. Почему они все такие недовольные? А потому что они думают, что в раю лучше.